Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем исторические сражения в риме Тутулар. Сегодня у нас на очереди битва Ультраземенского озера. Возвышение Рима отнюдь не было неизбежностью. Пока римляне подчиняли себе итальянский полуостров, другой народ, карфагиняне, усердно строил свою собственную империю в Испании и Северной Африке. Неизбежно было, однако, что обе новые силы в одном регионе рано или поздно должны были схлестнуться не на жизнь, а на смерть. Для двух империй на побережье Западного моря просто не хватало места. К счастью, Карфагенам посчастливилось иметь в своем распоряжении такого великого полководца, как Ганнибал, который нельзя назвать иначе, как военным гением. В 218 году до нашей эры он выступил с войском из Испании, перешел через Альпы и вошел в северную Италию чтобы бросить прямой вызов Риму. Он победил римлян при Триберии в 218 году до н.э. и вынудил их уйти в стратегическую оборону. Ганнибал сражался изо всех сил и снова настиг римскую армию при Тразименском озере. Теперь у него был еще один шанс проявить себя, на этот раз выступив против всей мощи римской консульской армии под управлением Фламиния. Ганнибал уже продемонстрировал свое тактическое искусство, командное множеством различных видов войск и противостоял довольно грубому силовому подходу римского начальника при Триберии. В этот раз Ганнибал вознамерился дать ревлинам еще один урок, жестокий, но не последний. Битва при Тразименском озере произошла 22 июня 217 года до нашей эры. Оно считается крупным сражением во время Второй пунической войны. Ганнибал нанес поражение римлянам, которых возглавлял консул Гай Фламиний. Победа Ганнибала над римской армией у Тразменского озера остается крупнейшей засадой в истории. Кроме того, перед битвой Ганнибал дал один из наиболее ранних примеров обходного маневра. У Ганнибала в этот раз имелся небольшой численный перевес. У него было 40 тысяч человек. И у Римской Республики было 31 тысяч человек. Ганнибал потерял полторы тысячи человек. А Римская Республика 15 тысяч убитыми и 6 тысяч пленными. Можно еще подчеркнуть то, что римский военачальник Гай Фламиний в этом сражении погиб. Ну что, давайте посмотрим, на какой у нас состав войск. И, кстати, мы будем играть, как ни странно, за римлян. Опять решили разработчики немножко э, извратить историю и дать нам как раз-таки ту армию, которая потерпит поражение в этой битве. Ну, та, которая была, скажем так, в численном, в численном минусе. У них было меньше солдат. Но, правда, здесь, по-моему, примерно равный состав войск. При этом мои любимые гостаты и принципы также имеются. В общем-то, стандартный набор войск у Рима в начале игры. Давайте начнем эту битву. Рим не является единственной могущественной державой Средиземноморья. Другой народ, горфогеняне, тоже вынашивают имперские амбиции. Их держава укрепляется в Испании, в то время как римляне контролируют опенинский полуостров. Римский полководец Гай Фламиний двинулся на север, чтобы разобраться с карфагенской проблемой. Суть проблемы такова. Ганнибал Барка, величайший карфагенский полководец, идет на Рим. Он поклялся своему умирающему отцу, что не оставит римлян в покое. Ганевал уже сдержал свою клятву при Требии. После этой победы он заставил римлян думать только об обороне. Теперь, расположив свое войско у Тразименского озера, Ганнибал планирует заманить другую римскую армию в смертельную ловушку. У него есть все основания надеяться, что римляне сами помогут себе умереть. Римляне быстро продвигаются навстречу неминуемой опасности – армии Ганнибала. Не подозревая об опасности, Фламини приказывает своим ведущим отрядам атаковать. Ганнибал захлопывает ловушку. Его затаившимся войскам приказано атаковать не готовых к бою римлян. План карфагенян состоит в том, чтобы смять римский фланг и сбросить врага прямо в ледяные воды Троземянского озера. Лишь отвага и дисциплина спасут римскую армию. Легионеры должны развернуться и встретиться лицом к лицу с наступающими карфагенянами, не позволив окружить себя. Так, хоть паузу дали мне, да то я думал, сейчас даже без паузы начну играть. Так, ну что? Что тут можно сказать по поводу этой битвы? Пока что я вижу, что у нас полное дерьмо тут происходит в прямом смысле этого слова. Потому что мои войска вообще ужасно построены. Так. Как бы нам поступить-то? Ну, так у меня тут особо ш... вариантов тайне нету, я смотрю, да? Легкую кавалерию со щитами нужно по-любому атаковать. Правда, у меня тут тяжелая кавалерия, блин, Римская так себе. Кавалерия. Римская кавалерия тоже так себе. У нас тут все войска отступили. Вот в чем проблема. Если еще войска бы не отступили, можно было бы сделать э, толовой удар. Поэтому по-любому подключаем сюда резервы. Даже без своих э, пилумов, без э, застрелки просто идти в атаку. Атакуйте. Так, велиты. велиты. Велиты, велиты, велиты. Где у меня еще есть велиты? Все, у меня, по-моему, больше велитов-то и нету, да. Да, разработчики, конечно, интересно поступили, у меня вообще нету резервов, а, так сказать, мне надо по-любому все войска сразу бросать в атаку, либо же разворачивать, но я думаю, тут уже просто мы не успеем это сделать. Давайте атакуйте, короче. Хотя нет, слушайте, вот эти атакуйте, нет, нет, нет, три Триария назад разворачивайтесь, атакуйте. Все принципы, гастаты и прочие солдаты, давайте-ка атакуйте войска, которые на нас наступают. Так, тут еще у меня есть три арии, но, правда, их тоже некуда особо направить. Можно, кстати, направить на эту кавалерию со щитами. Давайте, атакуйте. Так, вы атакуйте, наверное, тоже вот солдат, которые там на вас наступают. И, в принципе, вели тогда даже не разворачивайтесь, просто расстреливайте их со своей позиции. Да, и давайте кавалеры посылаем с флангов. Тут вот эту кавалерию сейчас постараюсь зажать военачальником. Давайте? Ну, давайте я сказал. Поехали. На, черт возьми. А? Ч че, взбунтовалась кавалерия? Какого хрена? Вы что, это пошутили, что ли? Как могла кавалерия взбунтоваться? Она даже еще не была ранена. Черт подери. Да, но ну это похоже поражение. Потому что ну, тут я не знаю, как вообще выиграть. Сейчас, возможно, я переиграю, тогда все станет получше. Но пока это чистое поражение. Вообще чистой воды. Тут никак не победить. тут кавалеры сейчас мы, конечно, разобьем, но это нам не дает большого особого бонуса. Я думаю, что мы сейчас на нашем правом фланге сможем победить, потому что кавалерия зашла с тыла. Но она просто отступила сразу же. Сразу же отступила. Какого черта это произошло? Так, тут кавалерия у меня прочарджила, великолепно. Тут тоже мы как бы выигрываем сражение. Так, триарии у меня тут есть. Вот Давайте-ка атакуйте как раз от этих засранцев. Давайте триарии с двух сторон зажимайте их. Блин, да тут что за хрень происходит? ой ой сейчас как не повезло этим солдатам. Разворачивайтесь, у вас сзади, там легкая кавалерия, блин. Все, этих, этих размочили чуваков. Вернулись, кстати, гастаты у нас тут. Застрелку сделайте и возвращайтесь. Вот так уйдите. Так, тут военачальник, давай-ка атакуй. Что-то произошло, триарев каким-то образом окружили, но это, я думаю, не должно им помешать. Они должны все равно победить в этой битве. Ай, блин, нас все-таки тут на... Нас... Это, насадили на нас, да, войска, блин? Ой. На, в задницу тебе. Все, разбили Блин, немножко я ошибся там с мулом. Атакуйте вот этих кавалеристов. Это, кстати, генерал, это сам Ганнибал. Убить его. Это первонач... первая очередная цель. Опа, он направляется на моего военачальника. Отступай. Вы сюда. Идите сюда, сукины дети. атаку на этих ребят, блин, сюда еще одна кавалерия подключается, в атаку давайте еще гастаты, так, вы нападаете вот на этих врагов, один отряд у меня убежал в лес за врагом, возвращайтесь, сейчас надо каждый отряд вообще прям, каждый отряд нужен в этой битве, у нас есть еще какие-то, кто вернулись, нет, никого больше нету, все остальные убежали, нифига, тут еще есть один отряд, Возвращайтесь все, все возвращайтесь, быстрее. Нужна ваша помощь. Так, военачальник отлично врезался, но сейчас он умрет просто за это. Так, ну нет, он, кстати, не умер. А, блин, сложно-сложно тут. Зажимайте с двух сторон этих противников. ай яй этот велит у меня вернулись, на их тут же решили атаковать. А, я не знаю, куда военачальнику податься, потому что я не хочу, чтобы он у меня умерел, как обычно. Умерел. Как обычно умер, чтобы в каждом сражении у меня умирает военачальник, я не хочу больше такого видеть. это легкая пехота, блин. Ну, в принципе, нормально влетели. Все равно. С двух сторон зажали. Смотрите, все равно сражаются убытки. Так, тут разбили, кстати, его солдат. Давайте переключаем их. Отходите быстрее от копейщиков. Нам не надо, чтобы вы умирали. Ганнибал, убейте! Убейте этого ублюдка, который посягает на нашей земли. Так, возвращаем войска. Возвращаем, возвращаем. Так, тут мы закончили сражение. Отлично. Все, переключайтесь на оставшихся солдат. Тут надо сейчас главное зажать военачальника. Военачальника убейте! Это главная для вас сейчас задача. Преследуйте военачальника. Ганнибал Настоящий отступает. Во и вовсе Все отступают войска, отлично. Блин, капец, там эти пикинеры одни только могут сейчас половиной армии моей порубать с этим Ганнибалом. Самое главное, что мы уничтожили его армию. Теперь Рим будет в безопасности от этих варваров. Давайте окружаем их. Мочи их, мочи! Там просто со всех сторон такая толпа. Зажимаем их. Что там, военачальник наш резвится, все. Продолжает. Тут, блин, сейчас вернутся еще, конечно, большая часть армии. Все, разорвали этих пекинеров Великолепно. В атаку. На тех, кто решил дерзнуть против Рима. Рим победит! В атаку! армия бежит. преследуйте их. Это день победы, достойной Рима и его армии. Наше ну солдаты отлично справились. Я согласен. Ганнибал был разбит, его армия отступила, а сам он ушел, похоже, что обратно к себе в Африку. Ну, отлично. В принципе, я доволен этой битвой, потому что я думаю, мы проиграли уже изначально, но нет, все-таки мои принципы, гастаты опять-таки доказали, что это самые лучшие отряды, по сути, в Риме в начале. Лучше гастатов и принципов других отрядов, я считаю, нету. Ну что ж, мы заканчиваем на этом сражение у Тразименского озера. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!